Всем привет! Сегодня настал тот день, когда я начал разбираться со своим зарядным устройством. Этим зарядным устройством я заряжал аккумуляторы своего электромобиля. Оно самодельное и подробное в описании есть в отдельном видео. Ссылочка будет внизу, прикреплю в описании этого видео. А вопрос у меня вот какой. Значит, этот эффект наблюдал с самого начала. И вот, не знаю, то ли это связано с резким каким-то пороговым открытием транзисторного ключа, то ли еще чего, не знаю. Вот вопрос такой. Значит, сейчас на выходе стоит режим 30 вольт, то есть на крокодильчике подается 30 вольт напряжение. И ток у нас, ну, говоря, 350 мА. Увеличиваем мощность. Ток растет, растет, растет, растет, растет. Еще он как-то растет не особо линейно. Да? растет растет растет вот уже 700 миллиампер 1 ампер 1100 миллиампер да все нормально и потом чуть-чуть буквально поворачиваю крутилку оп полтора ампера резко становится и тухнет подсветка чуть, -чуть буквально повернул опять э, как, бы, ну, как будто пропадает нагрузка с клем, с крокодилов только опять падает до 1 ампера потом Чуть-чуть буквально повернешь ручку. Оп. Сразу полтора фера. Это, получается, у меня какое-то идет резкое открытие транзистора. Тут стоит биполярный транзистор, не полевой. Вообще, это как бы, ну, на основе старого блока питания от телевизора, что ли, сделана зарядка. Точно не помню. Схему я сейчас ставлю. Там сзади на крышки она нарисована вот и в общем такой вот резкий скачок тока в конце регулировки с чем может быть связан вот такой вот у меня вопрос